дорогие телезрители поздравляю христианам с днем Пасхи хотел бы продолжить тему Северной Кореи на данный момент на 16 апреля имеем, имею такую информацию о том что ракетные испытания все таки были произведены по данным корейского агентства Рюнхан ссылка на комитет начальников штабов Южной Кореи причем самое интересное от Северной Кореи Никакой предварительной информации не было о характеристиках ракет и так далее. Информация появилась только тогда, когда факт проведения испытаний уже отрицать было нельзя. И комментарий дал представитель МИД Северной Кореи Ким Ин Хо. Основной его посыл состоял в том, что испытания – это часть развития средств самообороны адекватного давления со стороны США – и мы не обязаны сообщать о каждом пуске ракет, так как это суверенное право государства, что в принципе абсолютно логично. Пуск произошел на другом полигоне, сделанном еще в 1987 году под руководством СССР. Полигон называется Сингпо, хотя изначально информация, которая послужила, помимо значит, пусков, испытаний, нового вида ракет с подводных лодок стало причиной вот этого так сказать опасного витка который поставил мир грубо говоря на грань войны информация поступала с полигона Пангери за которым наблюдала одно из американских агентств которое увидело о том что там происходит огромное движение большого, большого количества Значит, материалов увидела 11 объектов находящихся под брезентом передвижение огромное военного руководства страны пуск произошел в час по московскому времени по ситуации ракета на пятой секунде после старта вышла из строя Пентагон Сама Америка признает, что опуски они знают. И страна очень реакция вице-президента Майкла Пенса. Он говорит, что администрация президента проинформирована, Трамп в курсе данного события. И запуск это провокация. И на этом вся реакция. Что очень странно. Единственное, что кто-то что-то заявил, это Южная Корея, ее совет по национальной безопасности который заявил, что после того, как совет пройдет, будет заявлено о карательных мерах в отношении Северной Кореи. Правда, если честно, не понимаю, что это значит. Но я думаю, что это опять будет принята какая-то декларация, которая именно будет декларировать какие-то странные пункты. Большой плюс состоит в том, что под давлением Китая России. Все-таки Северная Корея прислушалась, отказалась от ядерных испытаний, которые являлись одной из частью празднества 105-летия Вечного Президента Ким Ир Сена, который выработал принцип Чучхе. Вроде бы как Америка не будет применять никаких опасных действий в отношении Кореи. Очень хорошо, что виток не стал дальше закручиваться. Но единственное, что неприятно, когда американские власти начинают перебирать все то, что было сказано до. В чем это заключается? А заключается это в том, что Пуски ракет, которые проводили значит, на территории Северной Кореи, Америка называет пусками, учебными пусками ракет. А корабли, которые подошли к Корее, они просто патрулируют Южно-Китайское море. Хотя до этого риторика была совсем иная, то есть Рекс э, Тиллерсон заявил, что новая администрация отходит от политики стратегической терпимости по отношению к НДР и будет более тщательно защищать партнеров. То есть до этого мы видели совсем иную ситуацию, да, которая повлекла большой-большой виток напряженности. Выразилась она в том, что корабли подошли к Корее. До подхода кораблей был произведен была испытана самая большая неядерная ракета в Афганистане, которая, отголоски, которые долетели до КНДР, в основном, наверное, психологические. Даже предполагалось, что бомбардировщики с базы Гуам будут бомбить Корею, если она не прекратит ядерные испытания. После всего, этого, после всего этого администрация Трампа значит, проводит заседание, в рамках которого рассматриваются разные варианты по борьбе с КНДР. Причем рассматривались даже варианты включения КНДР в клуб ядерных держав. Но в конечном счете решили любыми способами КНДР заставить и разоружить. Как впоследствии выяснилось, что основное действие по разоружению, по прекращению этого витка Кореи по отношению к Америке, это будет являться Китай. Самое хорошее и приятное в том, что горячие головы, угрожающие друг другу тотальной войной, ядерной войной, посредством Китая и России пришли к решению. Я думаю, что та же самая Америка понимает, что 20 зарядов, которые есть на данный момент у Северной Кореи, их хватит, чтобы устроить партнерам США, Японии, Южной Кореи и базам, которые находятся в Тихом океане, ядерную баню. И очень-очень сильно сработал шантаж Трампа в отношении Китая, который уже в феврале перестал закупать уголь у Северной Кореи, давя на нее тем самым, чтобы она прекратила ядерные испытания. Причем благодаря этому прекращению торговли углем в Северной Кореи с Китаем, казна в Северной Кореи не дочитается порядка миллиарда долларов. Также Китай прекратил авиосообщение, правда со странной мотивировкой о том, что рейсы не имеют наполняемости, что вроде бы как, если рейсы будут наполняться, то, соответственно, самолеты вернут на рейсы и перевозки будут осуществляться. В дальнейшем Китай пригрозил Корее, если дальше будет раскачка ядерной программы то станет вопрос поставок нефти и всей основной торговли, так как на 90% Северной Кореи торговля завязаны с Китаем. Шантаж по отношению Китая, Америки Китаю, состоит в том, что прямым текстом Трамп говорит, что он готов пойти на торговый дефицит, который есть в США, если Китай поможет решить проблему с Кореей, либо США решит этот вопрос саму. И самое главное, и самое главное, и Китай, и Россия понимают, что если режим падет, это повлечет огромное количество беженцев, исчезнет буфер между Америкой и Китаем, и США начнет приближаться к границам Китая элементами ПРО. С другой стороны, Ким Чен Ын понимает, что начав войну с Америкой, даже имея такого партнера, как Китай торгового, и имея 61-го года договор о дружбе и сотрудничестве, Северная Корея, начав ядерную программу, нарушила одно из важных условий этого договора и на помощь Китая и по мнению газет Гонконга, помощь Китая, она под вопросом. Также интересные обстоятельства, которые возникли в процессе данного конфликта, я вычитал тут в одной из газет, о том, что конфликт повлек достаточно интересную вещь. Южная Корея, и Япония, являясь партнерами США, на территории Японии и Южной Кореи находятся военные базы. В тот момент, когда была большая вероятность проведения испытаний, Синзаба, да, пример Японии, заявил о том, что есть информация, что Северная Корея может испытать химоружие в отношении Южной Кореи. И он заявил о том, что на территории Южной Кореи находится порядка 57 тысяч граждан Японии, которых нужно эвакуировать. И тем самым он предложил Сеулу помочь с помощью военных осуществить эвакуацию данных граждан Японии, на что Сеул отказал Японии возможности эвакуации этих граждан. Потом, конечно, появилась формулировка о том, что вроде бы как не придуман механизм. Все это говорит о том, что там тоже есть огромные-огромные проблемы в данном регионе, которые, в принципе, сложились еще до Америки нахождение там Америки до прихода. Связывает это с тем, что Южная Корея еще очень хорошо помнит амбиции Японии, когда Япония колонизировала Корею в свое время. Поэтому хочу закончить данный выпуск. И хочу закончить словами советника вице-президента Майкла Пэнса, который находится с визитом в Южной Корее сегодня, 16 апреля слова прозвучали именно вот так, что пуски ракет, произошедшие сегодня ночью, они не являются неожиданностью для Америки, и Америка не будет на выяснение деталей тратить ресурсы. Все это говорит о том, что вопрос войны откладывается, что появляется видимость мира, значит, появляется сознание у стран того, что может произойти в случае данной войны, и что данная война, начавшись с маленькой, с локальной войны, может превратиться в огромную. Это радует. До свидания.